Здравия вам, господа бояре! Возможно, вы видели этого персонажа у меня один раз на канале. Он снял свой эмоциональный ролик, я решил выложить. Выложил, потом его нашел в соцсети, он на меня был подписан, я ему написал о том, что хочешь ли... И провести совместный стрим рассказать о своей ситуации на что он как-то не очень согласился мы даже запланировали стрим но у меня в тот день организовались кое-какие дела и я сказал что лучше перенести и буквально вот пару дней назад мне народ начал написывать снова, у Виталика там все капец, капец, капец, давайте проведем стрим, давайте ему кинем бабла, чтобы он на теплотрассу не ушел, чтобы он э, с голоду не помер, у него там минус 120 тысяч на карте, алиментами задавили, ужас, э, в квартире живет последние три дня. Ну я снова пишу Виталику, говорю, Виталик, ну, как бы предложение-то в силе. Давай проведем. И он мне отвечает: Да ты лучше посмотри, что я о тебе думаю. Я: Ну ладно, давай посмотрю. Пишут мне тут люди: не раскисай, типа время дай! Какое нахуй время? Я не раскисаю. Это мое, блядь, взвешенное трезвое решение, блядь. Не, не то, что я там: Ой, бедный, я несчастный, страдаю, я не страдаю. Я адекватен, как никогда. нахуй. Сейчас, блядь, волен мыслить так вот, ну, как свободный человек, честно вам скажу. Да, и тут мне давай, мол, что-то его напишем, бабла тебе скинемся, долг там твой закроем. Блин. Ну, во-первых, не надо закрывать долг. Я эту шалаву ненавижу, нахуй, и всю ее семейку поганую. Ну, во-первых, предложение от подписчиков было не от меня, от людей было предложение. И не долг шалавом закрывать, а просто тебе помочь. Может, тебе там не на что жить. Всяко бывает. Люди так подумали, судя по твоим видосам. Я слишком много, блядь, туда положил, блядь, сил, нахуй. Хватит меня на ебать. Я больше, коп... вот копеечки, нахуй, я им больше не дам. Копеечки, все. Пусть я сдохла, блядь, но он ничего не получит. Ноль. Я пытался наладить много раз. Я был честным человеком, блядь. блядь. У меня дочка в мехах там ходит, блядь. В школе все самое лучшее я ей готовил, блядь. Не у одного тебя. Все охуенно. И меня так наебывать. Угу. Осознание, что рабство, блядь. Много чего я подумал, передумал, блядь. Понял, осознал. И вот, типа, давай скинемся там Дягиреву. Хотите мое мнение знать вот об этом персонаже? Давай, Мы, жди. прям и на ютюбе, и там разные люди мне, поэтому Дягилева пишут, он вам как бог. Смотрите, это чисто мое мнение, я никого не хочу оскорбить, не дягелева. Ну давайте будем честными, Вот кто из этих товарищей, что Дягилев, что Сорвачев, кому они нахуй помогли? Вот. Ну правда, кому мы помогли? Давайте. Вот кому мы помогли, кому мы не помогли. Вот знаете, кому мы помогли? Те уже давно закрыли свои вопросы и отписались от канала. Зажили новой жизнью. Они могут и не прийти. Но некоторые все-таки остались. Поэтому в комментариях можете написать, кому там Дягелев помог. Или кому Сарвачев помог. Да неважно, Дягелев, Сарвачев, может еще кого-то вспомните. Да? У нас же много всяких разных блогеров. И всех вы смотрите. Даже Максометр кому-то помог. И об этом тоже пишут. Я перечислять задолбаюсь, Виталик. Вот есть у меня скорая помощь, да? Такой WhatsApp-чат для психологической поддержки мужчин. Там у меня активисты, мужчины сидят. Там я уже практически не появляюсь, потому что они сами без меня ставят мужикам мозги на место. Вот кому сильно надо... Кого прям поехала кукуха в связи с некоторыми событиями, кто в петлю уже полез, вот тем туда ссылочка в описании. Ну, давайте послушаем Виталика дальше. Хоть одному человеку, кто знает, давайте мне. Кому? Вот мне прям пиздец помогли, эти ребята молодцы. Есть такие, кто скажет так? Чем вот они занимаются, блядь? Какие-то инициативы беспонтовые, которые никто никогда mm -hmm. не примет, блядь. Подают. Mm -hmm. Мне, когда я первые эти видео выкладывал, мне люди писали также: давай, мол, сейчас через Дягилева там что-то решим тебе, это, там бабла подкинем. Блядь. Я же не один раз говорил, что мне помогать не надо. Хозяин-барин. Пусть все идет так, как идет своим чередом. Я нихуя не боюсь, мне терять нехуй, абсолютно. Все, я сейчас, я буду сейчас говорить все, что угодно Отлично, Виталик, мы за тебя рады, что ты такой сильный человек, что ты готов любые напасть и терпеть. Надеюсь, ты прекрасно знаешь, что тебя ждет в случае, если ты дальше вот так вот будешь показывать свое «я». В общем, давайте избавим друг друга от подробностей. Но, скорее всего, все будет очень плохо. Если ты из страны не успеешь свалить, то все точно будет очень плохо. Вот все, что я думаю, вот я сейчас, вот, ловите про Дягилева. Давай, жги. И мне писали люди, давай, там, это, тебе Дягилев не писал? Не, не писал, что мне будет писать-то, блядь? Другой пишет, тебе должен был Дягилев написать. Ну, хуй знает, не писал. Дягилев, Дягилев, Дягилев. Через какой-то там, через как-то пару дней там, блядь, дня четыре проходит, пишет мне это, Дягилев, мол, давай, такая тема, расскажешь, сделаем стрим, Расскажешь свою историю, люди это любят, такую там, да, вот эту, блядь. Такую хуйню, блядь. И, блядь, тебе бабла. А чего нет? Я говорю так, друг. Ну, денег мне не надо. Не, я я все это делаю, ребята, не ради денег. Я не блогер, мне... Может быть, я бы и хотел бы им стать, наверное, да. Я сейчас буду только правду говорить. Да ты уже им стал. Надежда какая-то. Она всегда есть. Я ее ненавижу, нахуй. Это самое плохое чувство. Это ебаная надежда. Даже в петле есть эта надежда, я вам скажу. Даже когда ты в петле есть надежда, что ты, сука, избавишься от этого всего наконец-то, блядь. Возвращаемся к Дядереву. Угу. Я говорю, мне деньги не надо. А что тебе надо? Давай. Пропиарю твой канал там туда-сюда, блядь. То есть, там чистый бизнес, там, там не то, чтобы кому-то помощь. Я говорю, мне ничего не надо, и, и вообще, давай, нахуй, не будем этого делать. Он, как будто у него камень с плеча, О, а, ну ладно, типа, и все, и все. На этом все закончилось, вся помощь, ну, хуй его знает. Вот странный человек, предлагаешь ему рассказать, предлагаешь ему, как бы, денег, он говорит, мне не надо потом говорит, а мне никак и не помогли. Так ты скажи, что тебе надо? Вот что тебе конкретно сейчас надо? Вроде как видосы какие-то выкладываешь, вроде как говоришь о своем нелегком положении, свои эмоции какие-то выдаешь. Ты думаешь, ты один такой? Таких у нас, блядь, до хера полстраны. У нас Виталик, блядь, у нас... 85 процентов развода ты не один такой ты не думаешь что у тебя у одного такая ситуация ты просто сейчас такой же олень какими были мы все когда-то олень который только что сбросил рога и охуел и вот вот ты реально охуел сейчас от того что с тобой сделали это делали и с нами представляешь да, мы можем чем-то тебе помочь. Но не надо тебе денег. Скажи, чем тебе помочь. Мы тебе поможем. Ты можешь в отношении меня любую хуйню говорить на самом деле. С меня как с гуся вода. Про меня что только не говорили. Но бывает, человек скажет какую-нибудь хуйню. А потом месяца через четыре Говорит, ты знаешь, ну как-то вот, что-то я передумал. Я говорю, хорошо, ты прощен. Вас там Бог прощает, господа верующие, а мы, атеисты, сами всех прощаем. Так вот, бывает. Вот, хотите знать мое мнение, вот это этих, блядь, сорвачевых, Давай, тягилевых? жги. Ты не первый будешь. Возможно, когда-то, когда их тоже, у них вот было какую то блядь, вот они начали видосы эти писать. И поперло. Угу. Потому что, ну, они одни из первых это начали делать, да? И, естественно, блядь, ну, людям, блядь, с похожей ситуацией, блядь, многие начали на них подписываться. попёр и попёр этот хайп, нахуй. Ну, подписчики, реклама. Ну и, попало, еще и они охуенно. Охуенно, подумали uh -huh. эти ребята. И чисто ловят хайп на этом. Посмотрите сейчас, сейчас и бабенки об этом говорят. Ой, какие бедные мужчинки. Какие... Виталик, вот чтобы ты знал, что такое хайп, если бы я хотел хайповать, я бы был Мармоком каким-нибудь, или Ивангаем, или трэш-стримы снимал, как, эти, как их там звать, вожелинки всякие. Понимаешь? Для того, чтобы быть популярным и зарабатывать на ютубе бабло, надо творить максимальную дичь. Ну, реально. Вот посмотрите на трендовые ролики. Вот включите вкладку в тренде в ютубе и посмотрите. Там из 50 роликов будет, ну, 45 роликов с конкретной дичью. Еще можно феминизм толкать. Тоже денежная тема. Просмотров будет дохуя. Да Донатов будет да хуя! Это вам не мужское движение. Мы тут, да, мы тут держимся. Я не скрываю, Виталик, что если бы мне это не приносило какого-то бабла, я бы этим и не занимался бы нафиг. Но само по себе бабло – это индикатор того, что тема нуждается в том, чтобы ее освещали. Понимаешь, если бы у всех было все нормально… Мы бы не говорили об этих проблемах вообще. Мы бы не пытались молодое поколение предостеречь от всей этой хуйни, которая творится. Виталик, ты меня не выбесил на самом деле. Просто я вижу очередного оленя, который только что сбросил рога, и он вот с такими глазами носится по лесу и охуевает. Виталик, я тебе повторяю, мы все были такими <реш> <реш> злой какой дядька. Я Давай. Плохие бабенки. Чисто хайпятся. Mm -hmm. Они так не думают, они хайпятся. И тот же, блядь, Сорвачев такой же бабенка, блядь. И тот же, блядь, Дягилев вас, такая же бабенка, блядь, которая... Я думаю, Сейчас сука, пойду юбку осипел. надену, чтобы соответствовать. <реш> Ой, я нам, mm -hmm. блядь, назначили мы, блядь, стрим на дно. У меня я забыл, у меня там этот, как же, блядь... Конференция. Ну, короче, какое-то у него там, блядь, мероприятие, он такое, блядь. Конференция. Человек, конференция. Да, да, да. Конференция да. у него. Серьезные вещи человек решает. Интересно, а о чем он решил, хоть что-нибудь? Он, Сарвачев, кто там еще у них есть? Вот эти ребята, они что-то решили конкретно? Есть вот дела, блядь. Я, если, блядь, достаю золото, вот оно есть, блядь. Человек привез там цистерну горючки, блядь, вот она, блядь. А что вы сделали, ребята? У них цель одна, я вам скажу. Они хотят в Думу мужской. Ну, на самом деле, было бы неплохо. Конечно, если бы мужское движение было в Думе, это было бы охуенно, Виталик. Поменялись бы законы немножко в другую сторону, и ты бы не сидел с минус 120 тысяч рублей на карте. Вот если бы мужское движение попало в Думу, это было бы охуенно. Честно говоря, я таких планов не имел. Мне как-то вот во власть не хочется. Но есть люди, которые согласны. Да? До сих пор никто не организовал МД-партию. Хотя все нам говорили, организуйте МД-партию, ребята. какой там организовывать. Тут... Петицию-то подписать не могут. 8 тысяч человек подписали. Вы знаете, у нас петиция по что там, защите бродячих собак, она голосов на 800 набрала больше, чем наша. Это говорит о том, что люди свои проблемы не хотят решать вообще. Ну вот как Виталик сейчас. Мне хуево, блядь. Но помощь мне не надо. Нет, ты молодец, конечно. Ты молодец, что ты сам решил совсем справляться. Но вот если ты дальше так рогом пойдешь, я тебе уже сказал, что в принципе система тебя нагнет и сломает. Не надо переть рогом на систему, чтобы на тебя не сломала. Жизнь у тебя Виталик одна. Надо действовать немножко хитрее. Просто ты пока этого не понял. Движение, бы, блин, угу. бедные мужчинки, и бы сейчас защищать права. Вот как сидят? Вот эти мнимая, блядь, оппозиция. Кто там? Жириновский. Потом вот эта справедливая Россия. Миронов, блядь. КПРФ, Зюганов. Кто там еще есть? Ху его знает. Как, как бы Они вроде как оппозиция, но они не оппозиция. Они просто чепушилы, которые... Ну как чепушилы? Блядь? Нихуя себе. но Всячески осуждаю Хотя... высказывания Хуй типа его, чепушилы. Да. Да. То есть... Им комфортно, они так всю жизнь сидят, они уже 20 лет так сидят. Мы в курсе, вместе, мы прям, видим, мы, все одни мы не женщины, слепые, Виталий. Одних дураков нахуй берут. Я, конечно, извиняюсь там перед тем же Валуевым, но ему нехуй там ловить, блядь. Кабаева, нехуй тебе там делать, блядь. Я извиняюсь это, перед убор, Валуевым и перед, будешь, и перед, Кабаевым, перед ловить. за Виталика. Так и эти типы туда стремятся. Угу. Посмотрите, как он грамотно зализывает зад, нахуй, правительству дяги Да, в ключ, давай, расскажи. Когда в Казахстане... Вот расскажи сошли, мне, как блядь, идти против системы, давай. Люди, блядь, хотели, как блядь, шли в Казахстане, сам, да? Смогли, собрались скинуть это, блядь, с себя этих паразитов. Ты это вот веришь, да? Которые сосут с них кровь, не дают житья, блядь. Угу. И он, как им там казахам пизды, ОДКБ дали. Да ты ублюдок, блядь. Спасибо. Это мое мнение, нахуй. За, вот, только за это, блядь. За вот эти угу. комментарии твои, блядь. Вот вам, блядь, и дяги. Отписывайтесь нахуй от этого параметра, блядь. Еще нахуй от один, блядь, меня блюд, который просто хочет хуй на вашу блюд, шею блядь. присесть, блядь, и ножки свесить. Uh -huh. Вот и все, блядь. Все, что он из себя представляет. Ждите следующий видос. Еще не то я сегодня буду. Мне терять нехуй. Все. Ну что мне сказать про Виталика? Ну, не хочет человек помощи. Не надо. Ну не хочешь ты над каналом быть подписан, тебя никто не заставляет. Ну не хочешь ты в политику идти, ну не иди. По поводу Казахстана уже существует куча разных мнений. И бывает так, что я со своей аудиторией в мнениях расхожусь кардинально относительно всяких вопросов. Относительно коронавируса, относительно вакцины, относительно там Казахстана, Украины, ОДКБ и прочей херни. У меня с моей аудиторией бывают диаметрально противоположные мнения. Нас объединяет только одно. Нас объединяет то, что мы понимаем, что ситуация с межполовыми отношениями, с семейным кодексом должна быть как-то разрулена, если не на 100% в нашу сторону, то хотя бы с учетом нашего мнения. Виталик, что мы сделали, да? Семейный фронт сейчас пишет депутатам. Пишет, я снимаю об этом ролике. «В семейный фронт нагоняем народу, чтобы законодательство изменили, чтобы не было таких попавших, как ты. И депутаты вынуждены обращать на нас внимание. Сейчас идет такая борьба. С той стороны пишут, с нашей стороны пишут. И они смотрят, куда податься. Если бы не было этого сопротивления... Тебя бы давно уже свернули в баранирок С рождения ты бы бабе должен был 70%, а то и 95% от своего дохода. Она бы тебе была ничего не должна. А ты бы всю жизнь был в рабстве. Да, пожалуй, так. Ты не видишь, как отцов отстраняют от отцовства? Как мужчин вообще разводят? Ты сам попал на все на это. И при этом, ну, там, какие-то мои высказывания по поводу Казахстана, ОДКБ и так далее. Ну, да, мое личное мнение, что это был терроризм. Все. Можете подписываться от канала, что ли, да, из-за этого. Как-то из-за этого пострадает борьба за мужские права или что. кто-то написал. Кому-то помогать надо, наверное, да? В общем, господа бояре, хотите помочь Виталику, пишите ему сами. Я с ним пообщался. Человек сказал, что от меня ему помощи не надо. Я вот такое вот говно меркантильное, на ютубе тут с вас донаты собираю, нагло живу на эти донаты, но это я слышал много раз. Это не первое мнение. Обо мне, о Сарвачеве. Мы не обращаем внимания на такие мнения. Может быть, через год Виталик будет думать по-другому. А может и нет. Но суть этого ролика вообще не в его отношении ко мне, не в моем отношении к нему. Я к нему вообще абсолютно ровно сейчас отношусь, потому что я вижу оленя сбросившего рога. Ему надо помочь, да. Хотя бы морально как-то его надо поддержать, потому что, ну вот, сейчас он сам себя закопает. У нас уже были такие случаи, которые мужчины говорят, да я, да я сейчас тут всем покажу. И через полгода система показывала ему. Не надо меня внедрять во власть. Внедритесь сами, сходите, станьте депутатами Единой России, переверните все так, как вам надо. Чего вы не идете? Можно бесконечно смотреть хайповые ролики, которые снимает там, Эдуард, Берлога, про то, какие, а -ха -ха, какие бабы тупые. но на самом деле весело, да. YouTube за... В YouTube приходят за развлекаловым. А мы тут не развлекалово порой двигаем, а какие-то серьезные темы. Поэтому мы менее популярны, чем те блоги которые просто берут чьи-то ролики с ТикТока и обсуждают. Вы помните, наш русскоязычный YouTube, по-моему, с такого же начинался. Макс плюс 100 500. Он просто брал чужие ролики и что-то там пара тупых шуток под эти ролики и все. И народ его смотрел. Также будет и дальше. Это всегда будет трендом. Ну, а мы, наверное, будем как-то дальше в тени помогать. Потому что, видите, ну, Виталик как бы не в курсе. Ему народ говорит, да, обратись к Дягелеву, может, что там сообразим. Он говорит, да, этот ваш Дягилев донаты собирает. Ну, ладно, Виталик, ты там золото намоешь. Ну, я могу тоже пойти золото мыть. Давайте я уйду и буду золото мыть. У меня денег больше будет, чем с Ютуба, честное слово чем с донатов со всех. Легко. Меня люди здесь просят, просят остаться, чтобы я был. А чтобы я полностью этому посвящал все свое время, как бы, ну, мне же тоже на что-то надо кушать. Так что ссылка на бусте всегда в описании, да, давайте, закидывать. Короче, давайте пожелаем Виталику разобраться со всеми своими проблемами, И подумать о том, как, каким образом, хитро сделать так, чтобы наши с вами дети уже не попали в такие ситуации. Всем спасибо за внимание.